Одно из моих уходовых средств для волос – это жидкий кератин от новосибирской компании Bodyton. Я его добавляю либо в шампуни и хожу с ним несколько минут, либо в бальзамы для волос, при мытье волос. Также его можно добавлять в несмываемые средства. Уходовая за волосами достаточно хорошо питает волосы, предотвращает их от повреждения, склеивает чешуйки у кого поврежденные волосы и помогает бороться с выпадением волос. Пользуюсь давно, покупаю вот уже вторую бутылочку себе жидкий кератин. Могу рекомендовать вам по уходу за волосами.